И друзья, еду в трамвайчки. Погода сегодня хорошая, солнечная, ветерок, но все таки плюс 20 есть, да. Я вообще люблю ездить в трамвай. все, приближается остановка, всем доброго, пока!